Ребят, еще один день позади, сегодня было опять несколько встреч, поработали продуктивно, встречались с различными людьми интересными, и промышленниками, и в сфере рекламы и продвижения продукции. Все узнают о нашем направлении, о нашем движении, очень много положительных отзывов от ребят, все хотят участвовать, все хотят нам посодействовать. Сейчас прорабатываем различные пути решения, пути взаимодействия с различными компаниями, с различными людьми в других странах, в том числе и в Соединенных Штатах Америки, и в Китае. Так что оставайтесь с нами, скоро будет еще интереснее.